Первое упражнение – приседания. Ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в сторону. Из этого положения мы опускаемся вниз до параллели бедер с полом. Здесь важный момент – следить за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Вот такого вот быть не должно. Колени должны смотреть четко туда же, куда и носки. И поднимаемся обратно. Колено может выходить за носок. Это миф. И это зависит от соотношения длины берцовой кости и размера ноги. Если у тебя рост больше выше 175, ты просто физически не сможешь присесть так, чтобы у тебя колено не выходило вперед. Это миф, об этом не переживай. Главное, чтобы колени не валились вовнутрь. И второй важный момент. Не перепрогибай поясницу. То есть не надо делать вот так. Я очень часто просто вижу эту ошибку, поэтому акцентирую на ней Внимание. Часто девушки прогибают поясницу, оттопыривают попы и вот так начинают садиться. Видите, какой прогиб? Этого прогиба быть не должно. Это сильно перегружает спину. У нас бедра в нейтральном положении. Не должно быть наклона тазобедренного сустава. Бедра в нейтральном положении. Из этого положения мы приседаем. Видишь, у меня нету прогиба. И поднимаемся обратно. Не оттопыривай попу. Держи спину в нейтральном положении. В этой тренировке у тебя спина не должна болеть. Если у тебя где-то загружается и болит поясница, значит, ты делаешь неправильно. Я слишком много об этом говорю, но это очень-очень-очень важный момент. Итак, готово. 12 повторений. Никуда не спешим. Делаем медленно в моем темпе. Погнали. 1, 2, дышим глубоко. 3, вдох носом. Выдох ртом или носом. 5. На усилие. То есть на движение вверх. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Закончили. Пока я показываю технику, ты отдыхаешь. Следующее упражнение. Выпады. Мы делаем... Шаг назад, стопа, носок стопы и колено смотрят четко вперед, не разворачиваются наружу, не вовнутрь, четко вперед, следи за этим моментом. Делаем шаг назад, из этого положения мы опускаемся вниз, следи за тем, чтобы колено было четко над пяткой, не смещайся вперед. Когда ты смещаешься вперед, нагружается передняя поверхность бедра, нам важно, чтобы у нас загружалась ягодица и задняя поверхность бедра, поэтому мы смещаем вес тела назад. Колено остается над пяткой. И поднимаемся обратно. Здесь тоже важно следить за тем, чтобы колено не валилось вовнутрь. По 12 повторений на каждую ногу. Готово. Работаем. Шаг назад. Погнали. Один. Не наклоняем корпус вперед. Два. Три. Четыре. Если тебе тяжело стабилизироваться. 5. Пять. И ты падаешь в сторону. 6. Ты можешь поначалу придерживаться 7 за стену. Или поставить рядом стул. 9 придерживаться за него. 10. 11. 12. Закончили. Меняем ногу. Но я рекомендую стремиться к тому, чтобы не держаться ни за что. Работаем. 1. 2. Следи за коленом. Три. Четыре. Оно должно быть четко над пяткой. Пять. И не заваливаться вовнутрь. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Задняя нога не должна касаться пола. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Следующее упражнение. Наклоны на одной ноге мы поднимаем ногу и из этого положения наклоняемся вперед колено сгибается слегка ровно настолько насколько ему нужно покажу на этой ноге то есть не пытайся сделать это на прямой ноге это реально но тогда больше работает задняя поверхность бедра когда у тебя сгибается колено включаются ягодицы наклоняемся и возвращаемся обратно по 12 повторений на каждую ногу. Готово? Работаем. Один. Чем ниже ты наклоняешься, два, тем сложнее. Три. Не спеши. Делай в моем темпе. Четыре. Это упражнение важно делать медленно. Пять. Шесть. Семь. 8 Это стабилизационное упражнение. 9. 10. Очень много мышц работает. Одиннадцать. 12. В статике. Только на то, чтобы удержать твое тело в ровном положении. Это повышает расход калорий. Улучшает стабилизацию. Укрепляет связки, суставы. Меняем ногу. Что очень важно. Один. Особенно, если тебе. Два. За сорок. Три. А я знаю, что у меня много подписчиц. Четыре. Этого возраста. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12. Закончили? Фух! Отдыхаем. И следующее упражнение у нас приседание. плие. Мы ставим ноги довольно широко. Носки разворачиваем в стороны на 45 градусов. Из этого положения мы будем приседать. Помним о том, что... Колени. Важно, чтобы не валились вовнутрь. Поясницу не перепрогибаем. Бедра в нейтральном положении. То есть у тебя не должно быть наклона тазобедренного сустава. Это очень важный момент. Следи за ним. Я буду повторять о нем постоянно. Готово? 12 повторений. Один. Два. Приседаем максимально низко. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас еще одно упражнение круга. Тяга. Не знаю, можно ли назвать его тяга, потому что мы делаем его без веса, но так называется. Ноги на ширине плеч, носки, колени смотрят четко вперед, руки вдоль бедер, спина прямая, то есть мы не сутулимся, спина прямая, поясницу мы не перепрогибаем. То есть, опять же, помню, вот такого прогиба быть не должно. Из этого положения мы опускаемся, колени сгибаются. Мы двигаемся в тазобедренном суставе и в коленях. То есть, мы наклоняемся и одновременно как бы подприседаем. Руки идут вдоль бедер. То есть, не сюда, не сюда. Четко вдоль ног. И возвращаемся обратно. Опускаемся. Здесь у тебя не должно быть вот такого спина ровная. Можешь не опускаться в самый низ. Главное, чтобы спина сохранялась ровная. И возвращаемся обратно. Но важный момент. Бывает так, что девушки боятся округлить спину и из-за этого перепрогибает и делает это упражнение вот так. Вот этого прогиба быть не должно. Еще раз. Бедра нейтральные. Опускаемся и возвращаемся обратно. 12 повторений. Готово. Спина ровная. Работаем. Один. Голову стараемся не запрокидывать. Два. То есть взгляд мы не оставляем. Вот так я сейчас сделала неправильно. Три. Взгляд уходит вниз. Четыре. И возвращается вперед. Пять. Концентрируйся на мышцах. Шесть. Тебе надо прям почувствовать заднюю поверхность бедра. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12. Закончили. Отдыхаем. Пьем водичку. И у нас еще два круга. Если тебе нравится тренировка, ставь лайк, пиши комментарии. Мне это очень приятно, для меня это очень важно. Помогает мне развивать мой канал. Отдохнули и продолжаем. У нас приседание. Ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в сторону, бедра в нейтральном положении. Опускаемся вниз и поднимаемся обратно. Следим за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Работаем. Один. Два. Не спешим. Три. Делаем медленно. Четыре. Концентрируемся на мышцах. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. И у нас выпады. Отдых короткий. Если тебе тяжело, если тебе нужно больше отдыха, жми на паузу, отдыхай не больше 30 секунд и возвращайся обратно. А у нас выпады. Напоминаю, шаг назад. Носок, колена четко вперед. Следим за тем, чтобы колено было четко над пяткой. Готово? Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу и продолжаем. Один, два, не спешим. Три, концентрируемся на технике. Четыре, пять, стараемся почувствовать шесть мышц, которые работают. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Отдыхаем буквально пару секунд. Опять же, повторяюсь. Если нужен отдых, жми паузу 30 секунд и продолжай. Не. Не стесняйся того, что тебе нужно больше отдыха. Не ругай себя за это. Это нормально. Мы все сюда пришли с разным уровнем. Не равняйся на меня. Я тренируюсь давно. Поэтому не надо думать, что О, Катя так легко делает, а мне так тяжело. Катя тренируется больше 10 лет без перерыва. Поэтому не переживай. С каким бы уровнем ты ни пришла, ты пришла, ты начала заниматься... Ты делаешь себя лучше. И если ты будешь регулярно тренироваться по этой программе через месяц, тебе будет эту тренировку делать очень легко. А у нас наклоны на одной ноге. Погнали. Готово? Работаем. Один. Поначалу два. Ты можешь ставить вторую ногу между повторениями. Три. Со временем, когда стабилизация улучшится, ты можешь ногу не оставить. Четыре, пять. Шесть. Я же рассчитываю, что ты регулярно будешь эту тренировку делать. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Одного раза мало. Меняем ногу и продолжаем. Один раз мало эффекта тебе даст. Тебе нужна регулярность. Два. Это как чистить зубы. Три. Ты же знаешь, что тебе, чтобы иметь здоровые зубы, четыре, надо чистить их каждый день. Пять. Так же самое с тренировками. Шесть. Чтобы иметь классное, здоровое. Восемь. Крепкое тело. Девять. Надо тренироваться... Регулярно. 10, 11, 12. Закончили. Регулярно. И качать надо. Все тело надо тренировать. Нельзя тренировать там только попу и пресс. Как тоже бывает делают. Надо тренировать все тело для гармоничного развития. Другие тренировки этой программы для новичков можно найти по ссылкам в описании. Три-четыре раза в неделю вполне достаточно для классного результата. А у нас приседания плея Ноги шире плеч, носки развернуты в сторону на 45 градусов. Работаем. Один. Помним про бедра. Два. Не должно быть наклона в тазобедренном суставе. Три. Помним про колени. Не должны заваливаться вовнутрь. 4. 5. 6. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем. И у нас еще одно упражнение. Напоминаю, носки, колени смотрят четко вперед. Поясница нейтральная, бедра под ребрами нету наклонов в тазобедренном суставе спина прямая руки вдоль бедер мы опускаемся и возвращаемся обратно двенадцать повторений погнали один два три четыре пять шесть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 Не надо слушать вот эти мифы о том, что говорят, после тренировки нельзя есть два часа, потому что дожигаются жиры. Нифига не дожигаются. Ну, то есть дожигается в любом случае, независимо от того, поешь ты или нет. Ты не сжигаешь жиры непосредственно во время тренировки. Не сжигаешь ты жиры во время тренировки. Ты сжигаешь жиры ночью, когда ты спишь. Вот сейчас ты делаешь силовую тренировку, потом ты ляжешь спать, и твои мышцы, их нужно восстанавливать. Это требует очень много энергии. И на вот это восстановление идет энергия из жировых тканей. Поэтому важно тренить и важно спать. А поешь ты после тренировки или нет, не имеет никакого значения. У нас третий круг. Приседания. Готово? Погнали. Один. Два. Следи за техникой. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. 4. Потому что мышцы начинают уставать. 5. Включается компенсации. 6. 7. 8. Именно поэтому под конец тренировки. 9. 10. Нужно следить за техникой еще внимательнее. 11. 12. Закончили. У нас выпады. Напоминаю, нужно больше отдыха. Нажми паузу. 30 секунд. И продолжай. Старайся не отдыхать дольше 30 секунд. Готово. Погнали. Шаг назад. Опускаемся вниз. Колено четко над пяткой. И обратно. Два. Три. Следи за тем, чтобы колено не ввалилось вовнутрь. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили и повторяем на другую ногу. Шаг назад. Работаем. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем. И у нас наклоны на одной ноге. Готово. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Стараемся не падать. Пять. Не спеши. Шесть. Семь. Я двигаю руками для стабилизации. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Меняем ногу и продолжаем. Один. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Пару секунд отдыхаем. У нас еще два упражнения. Готовы. Приседание плия. Ноги. Шире плеч. Носки развернуты на 45 градусов. Поясница нейтральная. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. И у нас сейчас еще будет тяга. А пока отдых, порекламируй свой инстаграм. Подписывайся на мой инстаграм. Там много чего полезного. О питании, о тренировках, о самооценке. О том, как есть все. Тренироваться мало. Выглядеть классно. Быть здоровой. В общем, подписывайся. А у нас тяга. Погнали. Носки смотрят четко вперед. Колени четко вперед. Спина ровная. Поясница нейтральная. Руки вдоль бедер. Работаем. Один. Два. Голову не запрокидываем. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Фух, сейчас мы еще потянемся. Буквально 2 минуты. Не тянемся в шпагат. Просто восстанавливаем. Ну, не восстанавливаем. Расслабляем мышцы. Которые работают, которые работали. Это помогает восстановлению. Ускоряет восстановление. Блин, завернулись эти шорты. Они в рекламе позиционируют, что шорты не заворачиваются. Но нифига, заворачивается все равно. Никогда не пренебрегай растяжкой. Всего 2 минуты. Ноги чуть шире плеч носки смотрят четко вперед через круглую спину наклоняемся вниз висим, колени не сгибаем макушкой в пол берем себя за локти висим, слегка покачиваемся в стороны закончили, через круглую спину поднимаемся обратно делаем шире выпад носки смотрят четко вперед Пятки от пола не отрываем и делаем выпад в сторону. Смещаемся, тянем приводящие мышцы и на другую сторону. И еще раз. И еще раз. Теперь мы садимся на ногу. Можно оторвать пятку от пола, если ты можешь не отрывать. Отлично. Поднимаем носок вверх и провисаем. Чувствуем, как тянется под коленом. Тянемся подбородком туда. Но не наклоняемся, просто тянемся носком к подбородку, подбородком в ту сторону. Закончили. Смещаемся на другую сторону. Повторяем то же самое. Как в фильме Кикбоксер. Если вы помните этот фильм. Закончили. Мы делаем большой выпад вперед. Провисаем, упираемся руками в пол, колено четко надпираем, слегка покачиваемся, никаких резких движений, просто мягко покачиваемся, опускаемся на колено, поднимаем руки на бедра, бедра толкаем вперед и вниз. Можно даже руками себя подтолкнуть. Закончили, смещаемся назад, натягиваем на себя э, стопу. Закончили. Меняем ногу и делаем то же самое. Шаг назад. Опускаемся вниз. Продолжаем. Чувствуем, как тянется задняя поверхность бедра. Чувствуем, как тянется передняя поверхность бедра. Опускаемся на колено. Поднимаем руки на бедро. Толкаем. И вниз. Закончили. Смещаемся назад. Тянем на себя носок. Закончили. Встаем. Сгибаем колено. Берем себя за стопу. И прижимаем ее максимально близко к ягодице. Колено смотрит четко вперед. Бедра тоже толкаем. То есть колено четко вниз. Бедра толкаем вперед. Чувствуем как тянется передняя поверхность бедра. Если не хватает стабилизации, можно держаться за стену, либо за стул. Закончили. Повторяем на другую ногу. Закончили. И то же самое мы поднимаем ногу перед собой. И тянем максимально к себе. Это сложнее стабилизироваться. Если не получается, держимся за что-то. Но я рекомендую развивать баланс. Тянем максимально близко к себе. Закончили. Меняем ногу. Ой-ой-ой. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Ставь лайк, пиши комментарий. Я, по-моему, это уже говорила, да. В описании будут ссылки на другие тренировки этой программы. Приходи завтра. Завтра будет кардио. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.